выглядывает а вы где-то пониже пошли вот нет вот он по нам и стрелял ж говорил в сидит урод ладно пацаны смотрите как мы сделаем я по на самый верх станьте за какой-нибудь уголок в ну именно чтобы вам были видны окна и пострелять по его высотке по именно по это ну короче по стенкам Давай, просто вы... не знаю, вы... Просто выгляни когда я тебе скажу и постреляй понял да, у тебя глушитель не... стоит на печи? А вот, Возьми что только сам чисто не выглядывай, убьет. Так я буду, буду стрелять, когда он в тебя будет стрелять. Когда я тебе скажу, ты по нему будешь стрелять. Ну, да, я уже наверху. Пацаны, пока я его не вижу. Я смотрю высотку. Если он наверху, не один. Вс, их трое, их трое. В меня попали, меня попали. Пацаны, полите, по ним быстрее. По ним быстрее полите. Бывает такой как мини действие я опять нажлю. Да я знаю, он не перевязывает все равно. перевязывай. Хани, да, попал, попал, Хорош, отлично. Перевязываюсь. Сейчас начну по нему работать. А как ты убил его вот с этого с окна? Он да ну блин, голова была видна. Может, ниже один, один так? там лежит с железкой. Еще один с угла выглядывает. Вот видишь, другого угла с правой стороны. С правой стороны с угла выглядывает. С правой стороны или Вон смотри, за забежал внутрь. Внутрь забежал. С прострелом стреляет коробку? Да. Хотя я его точно не знаю. Блин, блядь. Блин, Да, я пойду. Да, я пойду. Да, я пойду. Да, летает. Тихо, по патрону, по патрону стреляйте. По одному патрону. Так, ты стреляешь. Ну, они на очко подсели, пацаны. Да, не выскочил. О, выскочил. Выскочил. Слева будет, слева, трава. Справа. Слева, слева, слева, слева. хорош минус два сделал, молодец умница Где? с левой стороны выглядывает нет уже нет только что выглядывал не Влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, сейчас влетаю, Сейчас влетаю, сейчас влетаю, влетаю, я, я влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, влетаю, не хватает ебать Видишь его? Нет. Выглядывает. Выглянул, выглянул. Выгляну. Да, с левой стороны. Нет. Я выглянул. Как только он выглянет, так как я выглянул. Понял. Вот нет. это война, С правой стороны. Блин. <связывая> Умник какой-то, блин. А... Нафига. Нафиг, а зачем ты высовывался так? Так я левую сторону а смотрю. Я же тебе сказал, потом справа. Ладно, пофигу, появляйся би.